Привет! Привет! Ну что, Бенди больше не появлялся? Нет, больше не появлялся. Слава Богу! Мы от него навсегда избавились? Очень надеюсь, потому что у меня уже третий день такое чувство, будто за мной наблюдают. Жень, это обычная паранойя, такое с каждым бывает. Не думаю, Сонь. Вчера, когда я возвращался домой, я обернулся и увидел, как кто-то заскакивает за дерево. И что самое жуткое, это произошло в десяти метрах от моего дома. То есть он знает, где я живу. Женя, перестань меня пугать. Мы и так в последний месяц повидали столько паранормального, сколько никому и не снилось. Ладно, Соня, возможно, ты и права. Может, мне всего лишь показалось. А, я же совсем забыла, зачем я пришла. Слушай, помнишь, я тебя оставила зеркало? Оно еще у тебя фиолетовое? Да, именно оно. А, вон сзади тебя. Это оно? Спасибо. Еще все хотел спросить. Это твоя книга? Да, моя. Спасибо еще раз. Кстати, о книгах. Я, кажется, понял, почему волшебную книгу так часто крадут. Почему же? Потому что она на слишком очевидном месте. Ее надо куда-то перепрятать. Но вот только куда? Хм. Давай под кровать. Почему я до этого не додумался? А что это за палка? Не знаю. Мне ее белая дама дала. Может, это волшебная палочка? Соня! Кто ты такая? Я Соня. Жень, это же я. Как ты здесь очутилась? Меня призвала вот эта палка. Погоди, ты что, не настоящая? А как тебя отозвать? На странице 260 книги заклинаний есть нужное заклинание. Прочитайте его, и я исчезну. Как свет прогонит тень, как зла войн потух, так навсегда исчезнешь. Ого! Выходит, эта палка действительно может создавать иллюзии? Выходит, что так. Тогда это крутая штука. Да. Кстати, идем чай пить. А к нему я принесла... Круто! Идем!